Здравствуй, мир! На повестке дня QST-106 Талия, ну, в общем, покатал наконец-то новая лыжи этого сезона. Очень хотел. А, по моим, значит, результатам. По моим результатам, что-то такая погода как раз для этих лыж. Как раз, наверное, вот именно фрирайдная такая тема. Повезло. Единственное, не повезло с видимостью. Но произошел тот самый неловкий момент, когда универсальная лыжа по склону едет хуже, чем вот такая старость 106. Вот так получается, да? В общем-то, по факту этих лыж Лыж есть плюсы и минусы начну... Давайте, наверное, начну с минусов Потому что они как бы больше Лыжников беспокоят Минусы, лыжа нестабильна при продольном ведении Лыжа хлопает носом И что самое, даже бог с ней хлопает Черта с ней. Она теряет траекторию И это у нее Достаточно серьезный минус Который, собственно Создает проблемы в катании И это дискомфортно Значит, но есть плюсы. Лыжа очень прекрасно идет в поперечном скольжении. И если даже при продольном скольжении немножко добавить соскальзывания, то, в общем, получается достаточно офигенно интересно, комфортно, стабильно и контролируемо, и все компенсируется. То есть лыжу надо, короче говоря, попросту говоря, грузить, и на разгруженном состоянии она, если идет, то только, наверное, продольно, ой, поперечно Ну, как бы, собственно, то есть, мягко говоря, скажу так, лыжа для хорошо подготовленных ребят. Катающихся на склонах очень с хорошим уклоном И с хорошим снегом, там где лыжу можно в него упирать И там где езда по большей части происходит за гашением скорости, нежели с ее сохранением И там где вот вообще не нужно бороться за всплытие, а там где скорее нужно бороться с чрезмерным всплытием и ставить лыжу чаще поперек, и чтобы она не тонула, тормозя, при этом в целине Ну, собственно, и геометрия говорит о том же 106 Ну и, в общем, форма направленная, продольно говорит, что это так И ровный вырез боковой, без всяких сильных заужений и заширений Тоже, в общем-то, все об этом и говорит в катании, собственно, лыжа это и показала. Жесткая, стабильная, уверенная, но на поперечном больше. То есть лыжа, с которой надо уметь работать и уметь ее как бы занимать, иначе она начинает рукоплудить. Наверное, я бы скажу так, что даже может быть себе будут в варианте какой-то универсальной лыжи с уклоном того, что я катаю больше целину. И нормальные какие-то уклоны, предпочитания, какие-то пологи поля. Да, и при этом хочу катать еще и жесткий склон, потому что лыжа очень цеплючая. И тех местах, где я дорывался до льда, она хватала контами очень хорошо. Это лыжа интересна в этом формате. То есть, вот аналог, наверное, таких лыж, как К2 Анакс, на которых я сейчас катаю, старые которых уже нету. Это аналог всевозможных лыж, типа там Atomic Access. Вот это она, эта история. В общем-то. Не безогрех, но лыжа тем не менее интересная и занимающая своей нишей пока в серии QST. Это третья лыжа моя на тестах. Это, наверное, самая ценная, самая интересная, самая востребованная, наверное, лыжа в этой серии, на мой взгляд. Но я еще не тестил самую большую. Я надеюсь ее сейчас потестить, чтобы не пропустить. Подписывайтесь, ставьте лайки. Все, больше катайтесь. Пока!